привет друзья вы на канале меня я юра былков и сейчас я расскажу про то как делать вот такую вот серьгу вот такая вот серьга серьга с замочком чтобы нужно было снимать и надевать в чем прелесть такой серьги допустим у вас есть некая подвеска с колечком вы можете эту подвеску надеть на эту серьгу. Раз. И она у вас висит. Допустим, у вас есть две подвески. Сейчас найду секундочку. Или ладно, просто отдельную, но другую. Вот, смотрите, какая. В одном из следующих видео я расскажу, как такое делать. Вы берете так раз и подвешиваете тоже у вас. Получается серега со сменными насадками. Вот. И сейчас я расскажу, как такое согнуть. Что тут хочу сразу сказать. Значит, очень часто у людей на цветной металл бывает аллергия. Аллергия это проблема, потому что люди там краснеют, чернеют уши и прочее, прочее. Покупные замки, они выглядят очень убого как-то. И когда они покупные, как-то сразу грустно становится. Ну а что тут делать-то, тут все очень легко делать, поэтому можно сами научиться делать. Но, что делать с аллергией, вопрос возникает. Первый вариант, это купить серебряную проволоку где-нибудь на ярмарке мастеров. Второй вариант. Купить титановую проволоку где-нибудь на ярмарке мастеров. Или еще бывают э, всякие блошиные рынки. И можно там иногда купить титановую проволоку. Серебряную проволоку там практически никогда нельзя купить. И еще, как вариант для таких замков, можно купить посеребренную проволоку. Латунную тоже на ярмарке мастеров, мне кажется, должно быть. Если я найду, я прикреплю к описанию к этому ролику. вот Ну и Давайте ее гнуть, что ли. За дело. Сейчас я ее крупно покажу. И расскажу. Смотрите, что у меня тут. Тут. качаться. Идет проволока. Единая. Идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. Потом она загибается в небольшое колечко, на котором будет хорошо висеть подвески. Потом она идет, поворачивается и удваивается, сгибается и изгибается вот в этот вот крючок, в который можно зажать, а, все это можно делать конечно же поаккуратнее, я такой как согнул, но с другой стороны мне нравится когда криво, в этом есть какая-то такая ручная работа и всегда такой близур будет выглядеть красивее, дальше я сворачиваю спиральку на конце и эту вот спиральку, хвостик свободно, оборачиваю вокруг самой проволочки, чтобы спиралька не была колючей. Ну, она колючей не будет. И заодно она тут дополнительный фиксатор делает, который не позволяет вылететь подвески. Значит, посмотрим, см как надевается подвеска. Допустим, вы нашли в себе смелость свернуть вот такую вот спиральку. Тут, собственно, просто петлевое колечко. И спиралька. Дальше ее надеваете сюда. Сюда ведете, ведете, ведете, ведете, ведете. И хоба, здесь вот она чуть-чуть застревает. Но потом она проскакивает сюда. И получается, она болтается вот тут-вот. вот такая красотища получается. Итак, давайте за делом. Значит... Титановая проволока. Титан это такой металл Как бы все его считают космическим супертвердым. супер твердым. На самом деле он, конечно, потверже, чем латунь или бронза, но с ним близу из него согнуть вполне возможно. Ну и начинаю гнуть, как вот на этой картинке у меня. Беру и гну. Собственно, так все и делается, берешь и делаешь. Это как шутки про бег. Как научиться быстро бегать? Как научиться быстро бегать? Берешь и быстро передвигаешь ноги, переставляешь ноги. А все остальное добивается практикой. Так и тут. Много практики. И все будет у вас в кармане. Так. Это сгибаю крючочек такой. Вот. Серега почти готова крючочек коротковат. Коротковат. Ну. Похоже, но еще коротко. Ну, вот, как-то так, да. Да, да, да. Теперь делаю петлю, на которую будет надеваться собственно, все будет надеваться. Теперь когда петля готова. я не сам зубаю, как я делаю. Каждый раз вспоминать приходится. Я завожу вот сюда ее. Такая, как будто в буква А получается. Вот. Как-то так. Когда буква А получилась, какая же она длина у нее, что-то я не соображу длина значит тут сантиметр и миллиметр сюда и миллиметр и 3 миллиметра 13 где-то миллиметров он должен быть ну, вот 13-15 и теперь вот эту я поворачиваю обратно вот в такую вот штуку это я тут же поджимаю чтобы она плотненько сошлась вот Тут я делаю, значит, поворот четенький. Четенький поворот. И тут я начинаю делать спиральку из проволоки. Как она делается? Делаю загиб и начинаю крутить. Вот она у меня согнулась. Когда есть первый сгиб, уже есть что делать поплотнее делаю плотнее вот получается дальше подгибаю так кто качает камеру мне и вообще-то ее можно сделать любой ширины ну так как у меня как будто бы пара серег я сделаю так же примерно как и тут еще виточек точно не повредит У титана есть такая особенность Что если его нагревать Он вот так вот синеет И это как будто бы не слазит И у меня есть серия работ на эту тему Теперь Я немножко отгибаю И вот эту проволоку Длинный конец Я заматываю на Проволоку на, эту, да. На основании палки, с которой все началось. Можно уже отрезать лишнее. Так, так, так, так, так, вернись ко мне фокус. типа вот получилась такая штуковина вот она получилась дальше вот это мы загибаем обратно и теперь есть люди которые любят чтобы все было зеркально можно это устроить им то есть если это загибается сюда это должна и загибаться навстречу то есть вот сюда чуть, -чуть повернул вот теперь надо сделать поаккуратнее это колечко можно тут вот, вот сюда выгнуть чуть-чуть туда подогнуть чтобы оно поменьше стало. И неподготовленный человек подумает, что это просто серьга такая, а на самом деле это серьга для сменных вставок. Так, так, так, так, так, так, так, так, так ну вот. Теперь надо обработать кончик. Натфиль. Просто надо убрать след этот кусочек, во-первых. Уже это обеспечит втыкание в ухо. А, кстати, вот еще титановое кольцо. Что -то я забыл про него. Угу. можно перспрямить распрямить. так и тут э, к нам приходит наш девайс который я сделал на каком-то из прошлых роликов 320 и и можно им все закупить. что такое не хочет учиться. ищет какие-то контрастные участки вот сначала 320 потом заглаживаю совсем мелкой и трогаю пальцем чтобы не цеплялось за палец если вдруг у вас есть бормашины сбор машины конечно быстрее делается но если нет то можно и так Итак, вот сигуреньки готовы. Ну и в качестве бонуса к этому занятию я покажу, как делать совсем простые подвески. так, сигуреньки. Итак, совсем простые подвески делают следующим образом. Берется проволочка. Как мы любим. Берется... Сгинается. Сгинается, это я шучу. Ран говорит, сгибается. Это титановая полку нет. Спасибо. Вот, вторая попытка. Я загибаю вот такую штучку. Дальше загибаю вот такую штучку. Хорошо, когда колечки маленькие и аккуратненькие. Вот у... У этой штуки я делал такое колечко, чтобы туда веревочка вставилась. Это как будто подвеска была. А можно делать по если для сережек, то поаккуратнее все это дело. Можно делать. Ну вот чтобы пролазило сюда. Примеряем. Так, свободный конец. Угадайте, что? Заматываем вокруг самой себя. Я это уже где-то показывал, ну просто еще раз покажу. Совсем простые серьги можно делать так. Дальше. Догибаю колечко, это чтобы. чтобы все было плотненько уже в чем дело хочет фокусироваться на них о здрасте так это я запругляю сюда Стараемся не прищемлять пальцы, они нам еще пригодятся в следующих видео. Так, надо загнуть вот эту, короче. Но она настолько короткая, что не хочет это делать. кто мог подумать. Спасибо. согнул все-таки. Так, уговорил я ее согнуться, слава богу. Тут пришлось перезаписывать видео. Так. Это у нас так, это так. Дальше можно надевать бусинки, смотрите. И тут вот интересная вещь есть. Смотрите, у меня есть огромные бусины вот такие вот. Но огромные бусины, она проскакивает легко слишком значит с одной стороны она точно не проскочит потому что у нас вот такое вот огромное кольцо а с другой стороны проскочит поэтому можно надеть маленькую бусинку и она будет как замок уменьшает дырочку сейчас покажу для чего но я бы с двух сторон надел красненькую чтобы было симметрично что-то у меня какой-то бездик на симметрию Так. Так, так вот надеваем. Дальше отступаю тут где-то 4 миллиметра, откусываю. И вот что получается. Дальше можно согнуть кончик и прижать его. Получится вот так вот. Сейчас. Буквально 20 минут. Решится сфокусироваться, где я хочу. Или, или нет. О, да, вот. Получается, что эта проволочка сама все уже не разогнется. Но она фиксирует бусинки. И она такая маленькая, получается, что и незаметно ничего, собственно. Вот получается такая можно так делать с бусинами ну и соответственно вот примерка это открыли это завели завели, завели, завели опа, закрыли и вот как-то так ладненько давайте, до встречи в следующем видео покажу еще что-нибудь интересное. Пока.